Итак, первым на нашу команду поднимается команда какая? Нет. Итак, на сцену поднимается команда 4 левого фага и одна бабочка. Сейчас какая-то команда на своем уровне едино, наверное, джаз, жал Никто меня не знает ничего. Она на своем женитье на прошлом фестивале как-то бьется. Но я как первый раз пришел, я с ней, что вы ее не знаете? Она очень классная косфолика, очень талантливая, очень грамотно подходит в фотографии, то есть вы не прям не хотите